Лето 2020 года не преподносило серьезных сюрпризов Июнь и июль оказались в пределах нормы Где аномалия составила всего пару градусов А август и начало августа оказались ниже нормы Нынешняя ситуация обусловлена тем, что на нас оказывает влияние циклон Который сейчас смещается в восточном направлении Именно он обеспечивал на этой неделе заток холодного воздуха с Арктики Благодаря ему сформировался вот такой, как часто называют, мешок холода которые также сейчас покидают нашу территорию. В целом же, по предварительным прогнозам, в ближайшее время погода будет благоприятная, но не по-летнему теплая. С нашей территории циклон выдавливается антициклоном, который приходит к нам с севера-запада. И в ближайшие дни давление будет повышаться, осадки прекратятся, фон температуры также повысится. В то же время станет более заметным суточный ход. То есть, если дневные температуры повысятся на 2-3 градуса, то ночные температуры останутся достаточно низкими в силу выхолаживания рыцарей который происходит при антициклональной погоде. По прогнозу гидромедцентра Российской Федерации сентябрь обещает быть в пределах нормы около 12 градусов Цельсия. Лилия Талипова, Лена Универньюз.